Сегодня хотел бы обговорить актуальный вопрос, можно ли выехать за рубеж с водительским удостоверением, которое выдается в Украине, то есть с обычными нашими водительскими правами. Какие есть нюансы, что нужно знать, на что нужно обращать внимание, чтобы не попасть в неприятности. Оставайтесь с нами, смотрите выпуск. Друзья, привет! Как и анонсировал, будем говорить о том, какие есть нюансы при выезде за рубеж, если вы едете с водительским удостоверением, выданным в Украине. Первый момент отправной, от которого будем начинать наш разговор, это наличие международных договоров, которые упрощают жизнь нашим водителям. Речь идет о Венской конвенции о дорожном движении 1968 года и о Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года. Итак, Венская конвенция. Что мы имеем? Венская конвенция предусматривает взаимное признание национальных водительских удостоверений, которые соответствуют целому ряду критериев. То есть, все критерии, которые предусмотрены Венской конвенцией, мы выводим на экран. Обратите внимание на них. Если вы убедились, что ваше водительское удостоверение соответствует тем критериям, которые мы указали на экране, то тогда можно двигаться дальше. Нужно посмотреть, входит ли страна, в которую вы планируете ехать, в подписантая Венской конвенции. Перечень подписантов Венской конвенции мы также выводим для вас на экран. Если страна, в которую вы едете, является подписантом Венской конвенции и ваше водительское удостоверение соответствует тем критериям, которые мы показали на экране, то в принципе вы можете спокойно ехать с национальным водительским удостоверением, которое вы используете в Украине. Обычно какие есть нюансы? Нюансы следующие. Первое, это водительское удостоверение должно быть срочным. Это обычно том, на чем ну, как бы, да, попадаются наши водители. И второе, там должна быть подпись э, водителя. А, то есть э, водительские удостоверения, которые соответствуют требованиям Венской конвенции, они начали выдаваться после 2011 года. Поэтому обратите внимание, ну и не лишним будет все-таки перепроверить те критерии, которые мы предложили. Теперь, что касается Женевской конвенции. Э, также есть перечень стран подписантов Женевской конвенции. Вот в э, этих странах уже действовать национальное водительское удостоверение не будет. То есть оно не будет признаваться. Поэтому для того, чтобы безболезненно посещать эти страны, необходимо получить международное водительское удостоверение. Международное водительское удостоверение также нужно получать в тех случаях, когда... Ваше национальное водительское удостоверение не соответствует критериям, указанным вот, Венской конвенции, о которых мы говорили. То есть страна в перечне, все хорошо, ехать можно, но, например, не выставлен срок окончания действия водительского удостоверения. То есть в таком случае вы будете иметь проблемы в той стране, куда вы едете. Чтобы это исключить, однозначно нужно также получать международное водительское удостоверение. Итак, международное водительское удостоверение. Что это такое? Это книжечка формата А6. То есть, по сути, это перевод национального водительского удостоверения с учетом требований, которые изложены в конвенции. Как это получить? Получить это можно либо там через центр административных услуг, либо через территориальный сервисный центр. Документы, которые подаются для оформления, ну, набор очень простой. То есть, первое подается национальное водительское удостоверение, подается ваш паспорт ну, национальный в Украине, подается паспорт для выезда за рубеж, подается фотография. 3,5 на 4,5 матовая, ну и квитанция о плате административного сбора. Делается достаточно быстро, получаете водительское удостоверение, выезжаете без всяких проблем за рубеж. Ну и аналогичный порядок использования автомобилей иностранцами тут же в Украине. То есть, если к нам приезжает иностранный гражданин, и его страна является членом Венской конвенции, соответственно, удостоверение отвечает всем требованиям, обращаем внимание, подпись и сроки действия, у них проблемы точно такие же, как у нас то он может использовать э, и автомобиль здесь эксплуатировать, ездить на основании своего национального водительского удостоверения. Никаких проблем не будет. Кстати, есть судебная практика. Полицейские иногда злоупотребляют, э, пытаются применять какие-то меры взыскания к, э, такого, к таким водителям. На самом деле это достаточно просто оспаривается, и проблем с этим нет. Если же человек э, приезжает из э, страны, э, которая является членом Женевской конвенции, то в таком случае, да, нужно оформлять международное водительское удостоверение. Либо же его национальное водительское удостоверение не отвечает требованиям Венской конвенции. В таком случае также получает он международное водительское удостоверение. И таким образом он может передвигаться по Украине. Ну и при выезде не забывайте купить зеленую карту. Мы рассказывали в одном из наших выпусков о том, какие там есть нюансы, как это оформляется, какие цены и так далее. Смотрите этот выпуск на канале. Спасибо, что остаетесь с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь, забрасывайте темы для обсуждения. С удовольствием буду отвечать на ваши вопросы, комментировать. Жду комментариев. Спасибо.